При создании документа «Платежное поручение» ему автоматически присваивается статус "в «Работе». После проверки правильности заполнения документа, его следует записать с помощью кнопки «Записать объект». Также нужно поменять статус документа на «Подготовлен». Нажимаем ссылку, расположенную под кнопкой «Записать и закрыть». Откроется форма «Статус исполнения документа». Разворачиваем выпадающий список поля «Статус» и выбираем значение подготовлен. Этот статус означает, что платеж можно будет выгрузить и отправить в банк. Для сохранения измененных данных нажимаем кнопку «Записать и закрыть». При сохранении документа платежное поручение» в документе основания Планируемый расход» меняется статус оплаты с «Не введен документ оплаты» на «Введен документ оплаты». Если документ был отправлен на оплату в банк, то ему присваивается статус «На исполнении». После того, как будет произведена оплата, платежного поручения присваивается статус «Исполнен». В статусе исполнения появится галочка «Оплачено» и заполнится дата выписки и дата загрузки. Обратите внимание, документ проводится только при помощи выгрузки из лицевого счета. Когда документ платежного поручения будет проведен, его нужно распечатать нажимаем кнопку «Печать» – «Платежное поручение». В сформированной печатной форме нажимаем кнопку «Печать». Если созданный документ не актуален, необходимо сменить статус на «Аннулирован».